Можно ли кушать колбасы? Да, если они сделаны компанией Ресалат Холдинг. Ручной забой говядины и птицы под контролем людей с исламским образованием. Действительно вкусно, благодаря уникальным рецептам приготовления. Без сои, без ГМО, без красителей и усилителей вкуса. Только свежее, экологически чистое мясо и натуральные специи. Почувствуйте вкус настоящей колбасы. Спрашивайте в магазинах города продукцию «Ресалат Холдинг». Для закупки оптом звоните 8 988-211-2626. -26.